здравствуйте миссье сегодня мы здесь собрались чтобы увидеть и лицезреть настоящее лицо мемной папки Не буду долго томить восхищайтесь его эстетикой